Всем привет! Решил записать видео на вечно наболевшую тему, где брать людей, когда они закончились. Ваш бизнес. Кому делать звонки и как работать. Собственно, что для этого понадобится? Понадобится таблица Excel так, оформим. Так, понадобится программка. Парсер ВК. Кстати, на программу будет ссылка в описании. Ну и ваше желание работать. Конечно, видео для тех, кто не боится делать звонки. Поехали. Отпускаем программу. Нужно авторизоваться. Я авторизовался. Все, авторизовался. В принципе. Вот. Что это такое вообще? Что за програмка? Тут можно э, искать человека по ID, номера телефонов доставать. Также можно и сообщество. Я буду показывать, как и сообщество. То есть это настроено на целевую аудиторию. Заходим в свою страничку ВК. Ну, вот я тут вводил Amway. Я сейчас буду вводить. компанию допустим рифлайн вот рифлайн то есть много очень людей то есть всяких разных а, ну вот допустим 3663 участникам копируем адрес ссылки заходим в программку и вставляем сюда ссылку и нажимаем старт Кстати, тут написано в примечании, это может занять от 1 до 10 минут, в зависимости от количества участников. Вот она собирать начала, все телефоны. Сейчас штук 200 соберу и остановлю. А, ну все, тут всего 149 номеров, я понял. Она сама остановила, то есть из 3000 получается всего 149 номеров. Ну ничего страшного. Что вот, собрали тут разные страны, разные города, то есть нам. Тут есть сортировка, Россия, Украина, Беларусь, нажимаем сортировать по странам. И она сортирует просто сама. Вот, мы будем работать по России. Ну или там для Копируем. Заходим в нашу табличку Excel. Вставляем сюда. Вот они номера все. Так, дальше идем. Тут нам надо написать. Россия. Тут вообще он с плюсиком, на ну, этом мы потом. Так. Вот, так, это сделали, тут пишем. Собственно, ничего не понятного. Так, копируем номер. Заходим на новую страничку. Кстати, вот такую команду нужно написать. Сайт двойточи.vk.com. И вставляем сюда номер. И нажимаем поиск. То есть такого номера. Пробываю. Ну, И дальше. Я на примере покажу, что 5, а там сами уже делайте. Так. так, Ставить. На пять нет. Либо за это запретили, чтобы номера показывали. Так, скопировать. Неоткрытая стена. А, ставить. Ну вот, какая-то нашла, так, ну я вообще тут, что-то стенка, это лучше таким вообще написать не, не понятно, ни лица, ничего. Нам нужна целевая аудитория, так, не лица, так, так дальше. Да, это, конечно, трудозатратно, но в чем преимущество этого? Человек 30 набрали, обзвонили, То есть сразу там, за 5 минут, всем позвонили. Вот, допустим, женщина. Все делаем? копируем ID, заклоним VCR, а тут у нас так, так, копируем это все дело заполнять. Так. Тут мы уже этой женщиной идем, чтобы найти легко было. В чем преимущество Excel, то есть нажали на ссылку, вас перебрасывают Так. Вольск, город Вольск 18. Так. Пишем Так, и. имя фамилия. Блин, ворон. Вот одного ну, человека делали. Дальше идем. Также все. Все на увидел. Идем. Также сюда заходим. Не забывайте про эту команду код. Потому что код не ведете, он ничего не покажет. Так, нет такого человека либо, либо стенка закрытая так лить строки, опять видите да, 149 сто людей там, только пустышек. Так. Сейчас я штук пять сделала хотя бы, например, и там уже сами попадут. Вот Элиса Судакова, посмотрим, что Ну вот женщина, то есть она занимается, она скорее всего, и занимается этим рефлемом. То есть вот он, пожалуйста, целевой человек. Первый. Опять же сюда. Город Чебоксары и пишем. нету, ну, но опять же так. строку, Строк. Даляем. Даляем. ну вот, девушка как бы, у нас 28 -го года, занимается вот он целевой, вот этот целевик. Не просто там, он заинтересован был чем. -то. Может вообще так походу либо фейк, либо еще... Первый, теперь... Все одно и то же, только не забываем про команду. Даже нету. Только закрытых либо пустышек. Тоже нет. Непонятно. Ладно, а, на примере какая-то. смотреть а, вообще че, че у человека на странице. Непонятно. Так, ну и крайне сейчас все сделаем, нет контакта. Вот. Вот. Ну вот тоже mm -hmm. женщины, все -то да, -то. Так. Казанье. Казанье. Казанье. Вот, собственно, на примере показал, вот я покажу вам вот Гербалаф, то есть буквально где-то, наверное, 30, может, 40 минут на это потратить. Вот, пожалуйста, 35 минут. Также можете себе их добавить, друзья. Ну, факт тоже, что номера вот эти, можно позвонить, то есть разговаривать с людьми. Имена, имена, фамилии есть, плюс, ну и группа, мы допустим с одной группы, и короче, завести разговор. Вот, да, кому понравилось видео, ставьте лайки, то есть нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока. Надеюсь, было полезно.